Всем привет! Кажется, эксперименты с Колой и Ментосом ни к чему хорошему не приведут. Видимо, этот парень прыгнул в обратный источник молодости. Интересно, что такого незаконного смогла сделать эта свинья? Даже пес понимает, что хозяйка слишком долго сидит за своим ноутбуком. Видимо, этот парень набрал в своем резюме, когда устраивался на работу. Иногда в жизни происходит совсем не то, что ты ожидаешь. Похоже, что этот парень настоящий тролль. Даже ящерица занимается спортом в отличие от тебя. У каждого есть такой друг, который любит быть в центре внимания.